Австралийский дилер марки ГАЗ, брисбенская компания AAV, отмечает стабильный спрос на полноприводные грузовики Sadco Next. На зеленый континент недавно прибыла свежая партия таких машин, а впереди уже следующая отгрузка. По просьбе клиентов дилер расширил местную гамму шестиместной версии вездехода. У него двухрядная кабина, удлиненная база и очень богатая комплектация, в которую среди прочего входит кондиционер, лебедка и многое другое. А вот технический экспортный вариант повторяет своих российских собратьев. Это значит, что под его капотом скрывается 150-сильный турбодизель ЯМЗ, с которым состыкована механическая коробка передач. В ближайшем будущем ГАЗ обещает оснастить этот средний среднетоннажник автоматической коробкой собственного производства. Привод грузовика подключаемый полный. Также покорители бездорожья должны порадовать блокировки обоих межколесных дифференциалов плюс система централизованной подкачки шин. Любопытно, что вместо модной блочной оптики праворульные садко получили круглые фары советского образца. Так проще, дешевле и брутальнее. Кстати, для трехмесячного путешествия по морю каждый автомобиль заботливо упакован в отдельный морской контейнер. Тольятти построили трехосную Ниву. Правда, заслуженный внедорожник разжился третьим мостом не ради улучшения проходимости, а чтобы нарастить длину и грузоподъемность. Вот подробности. Тольяттинская фирма ПВР взяла полурамный грузовичок марки ВИС, к которому приладила вставной полуприцеп, оборудованный подкатной осью. На получившуюся монтажную полураму можно поставить кузов длиной более трех метров. Чтобы увести такое хозяйство, двигатель форсировали до ста сил. Кроме того, изменена главная передача, внедрены блокировки межколесных дифференциалов и задняя пневмоподвеска. Считается, что подобная техника может пригодиться установщикам надстроек, кранов, вышек и буровых установок. Еще одна интересная новость пришла из Саратовского государственного технического университета. Там разработали опорный подшипник скольжения нового поколения. Его главная особенность — в наличии пластикового корпуса и масляной подушки. Он получился намного проще и дешевле традиционного металлического аналога. Новинкой успели заинтересоваться производители тюнинговых запчастей для автомобилей «Лада», но сами разработчики мечтают поставлять такие изделия непосредственно на «АвтоВАЗ».